Доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости канала. Я Игорь Черноусов приветствую вас на своем канале. Я продолжаю записывать обучающие видеоуроки о программе ОК программе для одноклассников. На канале уже есть два видеоурока ОК Сендер Начало, само название говорит о чем этот ролик, и ОК Сендер Парсер, сбор целевой аудитории. В этом ролике я расскажу о блоке Рассылка. К сожалению, а может быть и к счастью, большинство начинающих СММ-продвиженцев Считают, что рассылка – это, если не единственный, то основной способ продвижения в социальных сетях ваших товаров, услуг, вашего бренда. Я с этим полностью не согласен. Объяснять, почему это займет достаточно много времени, об этом я рассказываю в своем тренинг-центре. Кому интересно, смотрите. Но не надо думать, что я принципиальный противник рассылок. Я принципиальный противник тупого использования этого действия. Если вы решили продвигать свои товары и услуги, используя рассылки, вам необходимо четко понимать следующее. То при выполнении массовых рассылок с аккаунт ваш аккаунт однозначно забанят. Вопрос только времени. Это может произойти прямо через несколько минут, а может ваш аккаунт, если вы будете следовать моим инструкциям, проживет несколько дней. Но то, что его забанят, это практически 100 из 100. При выполнении массовых рассылок обязательно использовать прокси, либо какой-то VPN доступ, чтобы хотя бы скрыть свой реальный IP, чтобы не получить санкции по отношению к своему адресу, с которого вы работаете основным, например аккаунт ответка может прилететь но это в том случае если вы уж чересчур много и жестко шлете при выполнении рассылок по базе которая вас вообще не знает например если вы шлете не своим друзьям если вы шлете не гостям которые вот прям недавно посетили вашу страничку если вы шлете не людям которые нажали класс на какой-то вашей статьей, постом в социальной сети «Одноклассники», то есть люди, которые вас абсолютно не знают, то вот здесь нужно очень четко, очень точно, очень грамотно собрать вашу целевую аудиторию и очень внимательно отнестись к тексту вашей рассылки. Вот при рассылке по мирному населению социальных сетей, тех, которых все-таки большинство, я не включаю сюда MLM-щиков, стартаперов, людей, которые организуют какие-то проекты. Будьте готовы к вопросу, а почему вы мне пишете или кто вы такой. Поэтому ваше сообщение, если мы говорим о личных сообщениях, должно нести уже ответ на этот вопрос. Ну, довольно часто пишут, я вас нашел там в такой-то группе, ну и хрен ли из этого. Более, конечно, качественные мотивировки это мне вас порекомендовали как специалиста, либо я посмотрел ваш ролик, или я прочитал вашу статью, может быть даже человек и ничего, и никаких статей не пишет. Но если вы выбрали правильно целевую аудиторию, обязательно закройте ответ на вопрос, почему вы мне пишете. Следующее, что обязательно нужно учитывать при написании текста сообщений. То есть не надо пытаться незнакомым людям сразу в лоб что-то продать. Особенно если вы какими-то баночками уникальными торгуете, либо предлагаете способ ознакомления Золотиться за три дня. Вас просто конкретно и однозначно пошлю, Потому что вот эта вот тупая реклама, обещание, гарантии, которые может дать только вот он. Да, вы же не он. Они просто-напросто ну, раздражают, бесят, и люди такие сообщения сразу же посылают спам. Поэтому в тексте сообщения желательно решить какую-то проблему вашей целевой аудитории. Но чтобы ее решить, нужно знать целевую аудиторию, и нужно ее грамотно собрать. Можно предлагать какую-то полезность, либо какую-то помощь. Ну, нормально относятся к каким-то бесплатным консультациям по какой-то теме. Это можно тоже предлагать. Либо какие-то общие такие человеческие теплые слова. вот Мы проводили эксперимент, мы от имени языкового центра Полиглот рассылали не друзьям, а просто пользователям онлайн из города Воронежа. Такого плана сообщения. Счастья и добра вам и вашим близким. но ну, какой нормальный человек нажмет на такое сообщение на кнопку? кнопочку спам. Вопрос, зачем мы это рассылали? Рассылка шла с профиля, который не назывался Полиглот Воронеж, а с нормального профиля моего администратора. Но в конце этого сообщения была приписочка с уважением Языковой центр Полиглот. К этому сообщению мы прикрепляли картинку, на которой тоже был наш бренд. То есть что мы делали, что мы достигали? Мы пиарили продвигали наш бренд по жителям нашего города Воронеж. Все было вообще замечательно, многие говорили спасибо, кто-то просто молчал. Но во всяком случае наши аккаунты, с которых мы делали такую рассылку, они не банились. Как только начали рассылать приглашения на языковые интенсивы и так далее, то есть уже пошла какая-то коммерческая реклама, мы уже что-то людям навязывали, людям, которых мы не знаем, аккаунты начали морозиться, блин, каждый день. И третье, что нужно включать в текст ваших личных сообщений, если вы делаете рассылку по незнакомым людям это какая-то логическая концовка. Если ну, вы не попали своим сообщением, не зацепили, нужно сделать все возможное в тексте вашего сообщения, чтобы человек не нажал на кнопку «Спам». Нужно дать ему какие-то гарантии, сказать, что это разовое сообщение. А благодаря Blacklist программы OkaSender вы можете очень четко это гарантировать, что повторно вы этому человеку не пошлете. Извинитесь за потраченное время, но сделайте все возможное и невозможно, чтобы человек не нажал на кнопочку «Спам». Если три раза с трех аккаунтов пожалуются на вашу рассылку, ваш аккаунт автоматически блокируется, чего нам бы, конечно, не хотелось. Общая рекомендация по тексту сообщений – это напишите сообщение, а потом прочитайте его вслух и представьте, что вы такое сообщение получили от незнакомого человека. Какая, блин, ваша будет реакция? На это ну скажите себе честно можете позвать каких-то родственников своих вот, конечно необходимо использовать рандомизацию если вы делаете с аккаунта все-таки какую-то более-менее массовую рассыл но близкую к лимитам обязательно нужно выдерживать лимиты паузы задержки и количество отправлений вот о лимитах очень хорошо рассказано у дмитрия на канале я опять же приведу в конце видео ссылку на его канал и в плейлисте о акасендер есть отдельное видео «Лимиты и ограничения одноклассников 2017 года». Обязательно посмотрите этот ролик и м, получите очень важную полезную информацию о Одноклассник. Вот, в принципе, рекомендации по личным рассылкам. Дам еще одну рекомендацию для тех, кто будет э, рассылать по группам. Вот мы наиболее активно будем ссылать именно в группы. Что нужно понимать? Если группа более 2-3-5 тысяч человек, значит, в раскрутку этой группы люди уже вкладывали свое время, а скорее всего и деньги. И, конечно, эту группу люди создавали не для того, чтобы вы там на халяву, Выкладывали какую-то свою рекламу У каждой группы есть администрация И администрация это люди, которые тоже хотят денег Поэтому жесткая реклама в группе Это опять же прямая дорога в банк Опять же не целевая реклама в группе Это опять же прямая дорога в банк Реклама в группе альтернативных проектов, если вы там двигаете какой-то MLM бизнес, это опять же прямая дорога в бан. Поэтому, друзья, нужно очень внимательно относиться к подбору групп, по которым вы размещаете свои сообщения. Конечно, лучше и проще размещать информацию в группах, где открыта стена. Укассендр позволяет найти такие группы, и вы можете кидать информацию по таким группам. Здесь уже как бы априори администрация за то, чтобы вы размещали в таких группах полезную информацию. То есть все хотят, чтобы и группа какой-то полезной информацией наполнялась, а администрация бы для этого ни черта не делала. То есть автонаполняемые сайты халява – это любимое наше, скажем так, блюдо. Не надо думать, что какие-то маленькие группы, где количество там, 50, 60, даже 100 человек, они не актуальны. Иногда вот такие маленькие группы принесут вам больше пользы, чем какие-то серьезные громадные группы. Группу нужно анализировать. Можно делать это по-простому. То есть входить и смотреть, есть ли там какая-то движуха в группе. Движуха – это комментарии. Причем комментарии не купленные, комментарии не односложные, которые можно сделать программой. То есть комментарии по теме поста. Вот если вы видите, что это есть. Значит, люди, которые объединены в этой группе, даже там их будет 100 человек, они вам принесут большую пользы, чем 10 тысяч человек в группе, в которой вообще никто ни черта не пишет, где люди просто там тупо числятся. В таких группах размещать информацию как бы особо имеет никакого смысла. Ну и в заключение для того, чтобы подытожить, чтобы всем все стало ясно, общаясь с людьми, я понимаю, что некоторые, ну элементарные, с моей точки зрения, действия для кого-то вообще непонятно, поэтому все-таки все, что я рассказываю, я рассказываю максимально понятно, ну с моей точки зрения. Я сейчас нахожусь в блоке рассылки, друзья. Вот если вы будете делать рассылки по группам, рассылки по видео, рассылка в личное сообщение пользователям, чтобы получить какой-то эффект вот от этих трех рассылок. Их нужно делать массово. Вот эти рассылки я вам рекомендую делать только с брученных аккаунтов, купленных. То есть аккаунты, которые однозначно забанят. А вот со своего личного аккаунта желательно делать рассылки по друзьям, по гостям вашего аккаунта, рассылку по ленте. И если вы собираете с помощью парсера людей, которые поставили класс на какой-то вашей записи вашей фотографии. Опять же, вот с своего аккаунта, чтобы как-то отблагодарить или пообщаться с этими людьми, есть смысл сделать рассылку по людям, которые что-то вам поклассят. И, конечно, со своего аккаунта можно слать и нужно слать по ленте. Это, наверное, самый простой тип рассылки, где даже не указывается, <смех> где идет рассылка она идет по вашей ленте все рассылки выполняются абсолютно одинаково как выполняется рассылка на примере групп в я соберу какие-то группы перехожу в парсер выбираю парсер групп хожу в настройки поиска очищу старые ключевые запросы кнопочка очистить и введу ключевой запрос воронеж меня интересуют группы Буду искать группы с открытыми стенами. Нажимаю на кнопочку «Начать». Соберу сейчас несколько групп, просто для того, чтобы показать, как делается рассылка. Трех групп не хватит. Перехожу в «Рассылки». «Рассылка по группам». Нажимаю «Взять из парсера». Мои собранные группы перемещаются на закладочку «Группы». Перехожу на «Текст рассылки». И вот здесь я должен написать «Текст». В тексте рассылки можно использовать макросы, но макросы в первую очередь используются для рассылки личных сообщений, чтобы можно было обратиться к человеку по имени. Макросы доступны нажатием на кнопочку «Макрос». Вот все возможные макросы, которые можно вставлять в текст рассылки. И, конечно, нужно использовать рандомизацию, но я буду делать рассылку по очень небольшому количеству групп, Поэтому я рандомизацию использовать не буду. Рандомизация вставляется нажатием на кнопочку вот, «Вставить инструмент для рандомизации». И между вертикальными палочками вы можете написать варианты текста, который будет подставляться в конечное сообщение. У меня уже сообщение написано. Вот оно оно. И я сейчас расскажу, что у меня еще внизу. Вставляю. Текст своего сообщения. А вот внизу я хочу, чтобы мне сообщение, раз я раскидываю по стенам групп, оно мне было более наглядным, к этому сообщению будет добавляться фотография. Я предварительно фотографию загрузил в свой профиль, щелкал на загруженную фотографию и скопировал адрес этой фотографии. Размещая в тексте рассылки ссылку на эту фотографию, в результате я буду получать в группе пост с фоткой, что сделает, естественно, мой пост более наглядным, более привлекательным. Текст без фотографии, без яркой, красивой, многоцветной фотографии, конечно, не соберет много просмотров и не заинтересует пользователя этой группы. Фотографии также можно рандомить. То есть вы можете, используя значок «Вставить», подгружать различные фотографии. То есть если вы не хотите каждый раз переписывать текст этого сообщения, тогда используйте в нем рандомизацию, рандомьте подключаемые фотографии. Все, нажимаю на кнопочку «Начать». Пошел процесс рассылки. У меня уже все настройки программы выполнены, но об этом я рассказывал в первом ролике «Настройки». Перехожу на страничку «Журнал событий» и вижу, что рассылка по моим группам завершена. Я сейчас могу зайти в какой-то профиль и проверить, как же выглядят мои сообщения в группе. Работаю с удаленного компьютера, не очень все хорошо видно. Закрою «Окосендер». Войду в профиль своего администратора, ну и сейчас посмотрю, что же у меня получилось в группе. Вот я перешел в группу и обратите внимание, на стене группы появился текст моего сообщения и прикрепленная фотография из профиля, в котором она была загружена. Нужно помнить о следующем, что в группе может быть открытая стена, но... Публикации не будут размещаться сразу же, а только после одобрения администрации. То есть, если в поле написано не «Предложить тему», а «Предложить тему для публикации», в таких группах, как вы понимаете, публикации проходят модерацию администрации группы. Ролик о рассылке сообщений с помощью программы «Окосендр» я заканчиваю. Ссылку на Программу у Кассандр вы найдете в описании этого видео. Если возникли какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях.